Здравствуйте, меня зовут Ирина Лосева, я мастер-тренер по перманентному макияжу из Беларуси. И сегодня мы в Белгороде, в учебном центре Барс ПМ, проводим практический курс «Магия Магнума», где я делюсь своими наработками в использовании различных конфигураций игл, и мастера могут отработать по моим методикам брови, веки и губы. Хочу выразить огромную благодарность Михаилу и Ирине мастеренко за приглашение, и Александру Сиваку за то, что он объединяет страны и своих тренингов. Ну что, хотел бы со своей стороны опять поделиться определенной радостью. Да? Езжу уже действительно не первый раз в компанию Барс ПМ. Очень люблю Ирину с Михаилом. И, конечно, благодарна. Александр Севак, за то, что он создает такие кадры людей, которые могут сплачиваться, дружить друг с другом, приглашать в гости таких людей, как Ирина Лосева из Беларуси. И благодаря этому мы набираемся опыта все больше и больше, становимся более профессиональными. ну что огромное спасибо всем! Сегодня я в гостях в школе Таймбакс на долгосрочном обучении у великолепного преподавателя Ирины Лосевой. Сегодня проходили практику «Магия Магнума». Я получила колоссальный опыт, за что благодарна Ирине Стиренко и Михаилу, что предоставили такую возможность. Получила опыт, который пригодится в моей работе. Я очень рада, что знакома с такими уникальными людьми, как Татьяна и Ирина. Спасибо, что посетили наш город Белгород с уникальным мастер-классом. Поистине есть чему поучиться, особенно магнумы. Магнумы теперь моя любовь. Хорошо, понятно, доступно, Ирина объясняет. Хочу сказать большое спасибо Ирине и Михаилу за то, что они организовали этот мастер-класс. Огромное спасибо Ирине и Татьяне за прекрасный мастер класс за помощь в получении новых навыков. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Каменец. Я являюсь тренером компании Тат -ПМ», И сегодня вместе с Ириной Лосевой мы находимся в замечательном учебном центре Барс ПМ в городе Белгород. Ирина дает свой практический курс «Магия Магнума», где делится своими наработками. Все проходит отлично. Организация на высшем уровне. Спасибо Ирине и Михаилу за такую возможность.